как трактор проехал, пришли ко мне. Вы же не проезжал трактор, танк. Mm. Нет? Нет. Mm. Дыши, дыши, не спирай дыхание, дышим. дышим. Глубоко дышим, хорошо. Oh, спасибо. смещена очень сильно. Позвонки торчат, да? Правый очень сильнейший, да? Ух ты, позвоночки развернул. Как? В правую сторону. Брудной отдел У вас развернул в правую сторону. То есть, сюда, да? Больно? Там некоторые точки есть, очень болезненные. Тот, Ух ты! Крестец вылетел весь. И там что-то есть сейчас, да? Больно, да? Чуть-чуть. Да? Угу, Шишка здесь серьезно. Получается, тут у нас первый, второй, третий звонки вылицы. Канал здесь нас пережат больше, чем наполовину. Голову кровь плохо поступает, а если поступает, то назад плохо выходит. Mm -hmm. Голова, мозг плохо крови mm -hmm. У вас открытый перелом был? Ну да. Нет, закрытый. А что, у нас вставляли? Вот эти до да, стерки. Питады. С этой стороны такая штука, а с этой шрупы. То есть что, тяжелый перелом был настолько? Ну да, она. Да, правая нога, короче, намного. Здесь вот больнее. Тут больнее? Мне кажется. Угу. Здесь. Так как эта сторона у меня не чувствует. Ага, здесь? я сюда укол сделаю. Здесь. Да. Терпимо. Тут. А вот здесь непонятно. Здесь шишки у вас. Так, здесь. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ой. Вдох, выдох. Ой. Вдох, выдох. Ой. Вдох, выдох. Ой. вдох, вдох, выдох. Ой. Вдох, вдох, выдох. То есть у вас онимевшаяся правая сторона, да? Вы ее не чувствуете уже год, да? А вот Ровно да. по центру, да? Да, вот так вот. Попрокиньте назад. А вот, вот, вот. Ай, там. Приятно, да? Ага. Чуть-чуть угу. потянем. Тянет шину или грудь? я не помню, так сказать, попробую. Что... Раз. Тянет? Вроде что, до груди, кажется, нет. Расс. А. Хрустнул в груди в шее? В шее. Хрустнула, да? Да. Раслабься, расслабься, расслабься. Выдох. Выдох. Что, неприятно? Нет, нормально. Расслабься, расслабься, расслабься. Вдох. Угу. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вам что-то убрали там штифты? Нет, стоят одни. На это. Убирать не будешь? Нет, они титану. Выдох. Все. Жестко, да? Вдох. Выдох. Напряженно. Чуть-чуть хрустнул, чуть, да? Да, сюда да. повернемся. Вот так как -то, как -то. Строго, прямо, а так, как напряженно. Как? Как? Нет, снова прям. Ага. А, сладко. Да. Расслабьте ногу. Ослабьте. Вот так, вот да. А здесь чувствовать? Одна, другая. Ай. Что, чувствительность пошла, а? Все, дыши, дыши, дыши. Нос, рот, нос, рот. Почему? Браво уже не чувствуете, говорите? Будда. Это будет током стукнется. Вдох. Куда? Вот так, вот так. Да, хорошо. Что такое? Что такое? Ну как только. Все, все, ложимся, ложимся, ложимся. Нервная система никакая. Все, вымытывалась. Да, она. Терпели, терпели эту боль. Долго ходили с ней. Да. Ложимся. Ничего не сделал. Вот. В под бросит, где-то потрясет. В под бросит. Ничего страшного. Молодчина. Дыши. Дыши. Вдох. Выдох. Ноги опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ага. Угу. Вдох, выдох. А! Вдох. Выдох. Здесь хорошо, получается. Мы, мы маленько пропотели. Mm. Хорошо. Ой. Все, опускаемся, опускаемся. Не вдает. Не дает, конечно, дыхание нет, сколько куриц. Mm. Легкие. Легкие mm. не, не работают у вас. Да, легкие ноль. Дыши, дыши, молодец. Все, молодец. Грудной закончили. Грудной закончили. Поясница вся собрана, поясничку осталось, надо делать. Дыши. дыши, дыши. Не слышу, как дышите вообще. Стой не слышу, но дышит не слышно. Вот здесь хорошо у нас получилось. нас mm -hmm. хорошо получилось. Убираем, убираем руку. Слабьте, расслабьте, расслабьте. Mm -hmm. Mm -hmm. Лучше яхтальше все. Mm -hmm. mm -hmm. Все, все. Дыши. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, заканчиваем, заканчиваем. Поясничку сейчас. Димон. Вс, вс. Все, все, все, все. Mm. Током mm. стрельнул. Mm. Током стрельнул. Mm. стрельнул? Да так нет. Тут mm. убираю. Вот. Mm. Вот они. Одно и сюда. же. Одно обе, руки. Да, обе одинаково. Одинаково? Угу. Одно Контакт есть, да? Одно Садимся. то же. Одно и то же. Одно и то же. Одно да, да, какая... Ой-ой-ой, как у нас все здесь прошло хорошо, да? Mm. Вот это да. Mm. Вот это у нас тут мягко стало. Так! Что тут вот так же, да. Вот такие же не мая, как и я тут. Mm. Mm. Mm. Вот так вот. Mm. Хорошо. Mm. Руки за голову замок. Вдох. Вдох. Mm. Голову поднимаем, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Mm. Всё, расслабились, Расслабили. Mm. расслабили. Руки за голову замок Вдох Вдох Вдох Вдох, Вдох. Вдох. Да. Oh, да. Раз, <связывающие> два, три, <связывающие> пять, <связывающие> раз. Семь. Восемь. <связывающие> По моей части я увидел, мы убрали. Не совсем, конечно, там дали, да, мне маленько? Вставали, то и делал. Да. Не очень хорошо, да? Так. Солнце уже более румяно стало, да, смотрю? Ты думал. Раздышались. Да. Угу. Ну, это да, как этот, как скованный вот, бар. как стакан, да. Да. Сейчас хоть помягче отстроится, то строить, старик да. сидеть. Менее такого Согласна. напряжения. Да? Да. Угу. А как вы вот, чувствуете сейчас вот, регуляцию тепла, почему-то стакан потрогать? Mm. Еще нет, да? Mm. Вы год так ходили, да? Да, давно. Год, да? Да, вот тогда угу. когда. Надо вот в... сразу. Кто знал, да? Да. Мы посмотрим, на. посмотрим. Сейчас самому интересно. Так, э, на него обратите внимание. Его будет трудновато делать, потом освоить, чтобы ноги у вас всегда были на одной высоте. Правую ногу. Не думаю, что правую ногу получится вытянуть вам. Правая нога на 2-3 сантиметра была короче. Туда вбита, да, видать, подвые где-то был отступились, либо что, может при падении как раз таки, да? А может когда вот эту делать? Да. Может быть я вытянул uh -huh. вас вас она выровнялась. Вот. Ну тогда, вот лучше у меня стало, я чувствую. По подвижности. да? Упражнение три валика мы делаем постоянно. Один-два раза в день. На животе спите. Вот здесь больницы? У них там такая же вот анатомическая, mm -hmm. мне в доме я сплю все время на, на это позвоночнике. Mm -hmm. А это что-то мне при, лучше казалось, что я там mm -hmm. сплю на животе. Mm -hmm. Я сам даже удивился. Нет, на животе спать ни в коем случае нельзя ни в коем случае, нельзя. Потому что на животе мышцы шеи шеи на позвонки не держат. Мышцы Понял, шеи. У меня последний зуб вот здесь mm -hmm. это, того. Вот когда вчера ходил. И это mm -hmm. у меня, в принципе.. Марат начинает меня зуб удалить. Да не больно ничего, я не могу удержаться, меня вот все третёт. Хотя и сам я всё это понимаю, но не могу. <свист> психоз какой-то. Психоз, рей. да. Сейчас он психоз, у вас часть здесь вышла у меня, да? <свист> вот маленько. Покричали бы. Хорошо, что, хорошо, чтобы вы поплакали. Обычно плачут, но вы почему-то не заплакали. Ну, потому что <свист> я вам давал передышаться здесь. <свист> не надо было вам давать. Шею поставили, сто процентов, да? Грудной отдел чуть-чуть не доделали. Да, процентов 10 десять вот у меня осталось, поясничку чуть не доделали, вы мне не дали, да. Склёс убрали, э, не весь, но склёс мы на какой-то градус подвинули, то есть uh -huh. мне понравилось. у вас сильное напряжение мышц, вот обычно, как я в начале бил, uh -huh. в самом начале разминал вас, так обычно я не делаю никому, это очень редко, у кого сильный спазм, у вас сильный спазм. Я вам позвонки сюда вставляю, да, справа uh -huh. налево, пока до низу захожу, они вас обратите. опять вот может сильным могу спаду я так мог делать три раза uh -huh. я прогнал они уже все размякли и маленько осталось подвинулся но не совсем мне не нравится мне нравится когда все вот идеально чтобы было да э, обычно мы все делаем стараемся за, за одну процедуру Копинетчик. за один сеанс но редкий случай когда вот мы говорим можно приехать через месяца два-три то есть полное остановление у нас идет два-три месяца uh -huh. маленько дышите помечь что с вами было uh -huh. по сути это была с вами сейчас менее операция uh -huh. Это такая мини-операция. По вам, как будто как трактор проехал, пришли mm -hmm. ко мне. Вы же вы не проезжал трактор, танк? Нет. Mm -hmm. Нет? В аварии не машины Машину Нет. А что что? На заводе не работали, водители не работали, а спина в таком ужасном состоянии. Э, поначалу, думал, когда только начинал вас осматривать, думал, неужели два-три раза вы придете. А потом вот так более-менее все удалось, позвонки у нас разошлись, там где, то есть, позвонки еще, кстати, да, раздвинули, Вы, э, вытянули ногу вам, расстояние между позвонками увеличили, вот, вот у меня вопрос с клезом, и здесь есть пара торчащих позвонков, вот это вот можно будет доделать. Mm -hmm. Но если все рекомендации будете делать, возможно, даже не придется скажите, да, вообще все прошло, Также же наблюдайте своей рукой, то, что по механической части я увидел, мы подвинули, вот вопрос только, долго были нервы зажаты, mm -hmm. вот. Не начали они а отмирать да ну посмотрим посмотрим О. что как у, у нас нет. там изменилось все это мы соблюдаем меняйте свой образ жизни берегите себя вот эту штучку ваша ваша сегодня примите обязательно у -у -у. это тоже сегодня начнете лежите да. На отдыхайте нет, поменьше да. телевизора да, не смотрим даже да. не, не, не при нет. Да. Нет. Это хорошо. Спасибо. Чуть-чуть поделиться. -чуть. Ну, давайте переодевайтесь.